Ставьте плюсики, смайлики, если у нас все хорошо. Итак, доброе утро. Я уже включила запись. И мы начинаем сегодня наш утренний вебинар. Виды доходов в бизнес-системе «Экспресс-карьера» и какие возможности открылись перед вами. Давайте познакомимся. Меня зовут Юлия Давидович. Я в открытом звании «Сотфировый директор». Сегодня я вам расскажу о возможностях, которые открылись для вас, и какие вы можете использовать, конечно же, у нас. Итак, чтобы вы понимали, что это все реально, что это все на самом деле официально, да, и мы работаем только честно, только правильно, мы получаем только белый доход, да, у нас нет никаких конвертиков, вы можете посмотреть на этот скрин, это мой доход за до прошлый год с 1 января по 31 декабря, да. Вы видите, что доход я получаю Арифлейм Украина, я живу на Украине, и каждый человек получает свой доход в своей стране, где он живет, независимо от того, в какой стране он строит свою команду. И вы можете видеть, что я свой доход получаю каждые три недели, да, это уже последняя, полностью все 17 зарплат мои не вместились на скрин, и вы видите, что это реальный средний доход в месяц 38 тысяч гривен. То есть каждые три недели, когда закрывается наш каталог, да, например, закрылся шестой каталог да, в субботу, в эту пятницу мы получим свой доход за прошлый каталог. То есть в эту пятницу Россия, Казахстан у нас получают чуть раньше, в четверг, среда-четверг. То есть Россия в четверг, Казахстан в среду-четверг. Украина у нас получает свой доход в пятницу. Если вы получаете еще объемную скидку, то вы будете ее получать сразу, когда закрылся каталог, открылся новый каталог. Вы можете зайти в финансы, посмотреть, у вас будет уже ваша объемная скидка, которую вы заработали за прошлый каталог. Так, понятно, да? И начнем с самого начала, какие виды дохода у нас есть. Первое – это экономия. Компания нам предлагает 20% скидку. То есть после того, как мы зарегистрировали, получили свой номер и пароль, мы заходим к себе в кабинет, у нас уже есть 20% скидка на всю продукцию. То есть у компании большой выбор продукции. И если вы сравните, зайдя под вашим номером и паролем, и выйдя из своего кабинета, то вы увидите разницу 20% скидки. То есть с самого начала у вас уже это есть скидка. Это скидка на любой заказ, независимо от того, будете вы покупать э, там, на 500 баллов да, или вы будете покупать на 5 баллов, эта скидка у вас все равно есть 20%. Она у всех, кто зарегистрирован у компании. То есть заказ вы сделать на любую сумму и пользоваться этой скидкой, этой скидкой, и она предоставлена любому зарегистрированному консультанту. Если сомневаетесь, вы можете выйти со своего кабинета и сравнить цену, которая в кабинете, и которая, когда вы выйдете со своего кабинета. Так, давайте дальше. Что у нас еще есть? Это стартовая программа для новичков. Это распродажи, это акции активности, это различные программы и это подарки от компании еще есть. Давайте посмотрим, что нам еще компания предлагает. Когда вы участвуете в распродажах, распродажи проходят обычно на второй-третьей недели каталога, вы можете увидеть, что цены на продукцию очень дешевые. Компания предлагает нам хорошее ассортимент обычно продукции, которую можно купить на распродаже, и скидки 70-80, бывает даже 98% на какие-то продукты. Поэтому обязательно участвуйте в распродажах, очень выгодно покупать продукцию э, с распродаж. Далее акции активности, это такие акции, которые вы можете зайти на сайт, они есть и сейчас даже, например вы делаете заказ на какие-то определенные количество баллов и получаете какой-то подарок или какой-то продукт за очень низкую стоимость да например у нас в украине недавно была акция вы делаете заказ на 50 баллов и за одну гривну вы получаете тональную основу в подарок то есть одна гривна это совсем низкая стоимость вообще ни о чем да? можно сказать что это просто подарок поэтому используйте тоже конечно же такие акции для того чтобы выгодно делать покупки. Дальше есть различные программы. У нас есть бизнес-класс и есть стартовая программа. Что вы можете, когда вы участвуете в бизнес-классе, вы можете, там есть несколько условий, да, несколько, вернее, выгодных предложений для вас, которые вы можете изучить, когда зайдете на свой сайт, на сайт свой кабинет. Самое такое классное, что мне нравится, это любой продукт со скидкой 50%, то есть Например, когда я делаю заказ, я могу выбрать самый дорогой продукт, который мне нравится, который я хочу, да, но не хочу, например, платить полную стоимость за него, я выбираю этот продукт, добавляю в графу, где мне предлагает компания добавить этот продукт, и я получаю его со скидкой 50%. То есть это тоже классно и очень выгодно. Плюс еще, если вы участвуете в бизнес-классе, то у вас будет бесплатная доставка. Давайте посмотрим дальше. Стартовая программа. У нас поменялась стартовая программа в Украине, в Казахстане, поэтому заходите на сайт и сверяйте, какие есть сейчас программы. Когда вы заходите, вы увидите перечисление в разделе программы, вы увидите перечисление всех программ, которые сейчас действуют и в которых можно участвовать. Что такое стартовая программа? Это программа для новичков. В этой программе может участвовать новичок, который зарегистрировался в седьмом каталоге. Да? Например, человек зарегистрировался сегодня, в течение 21 дня он может участвовать в этой программе. Попасть в эту программу. Прошел 21 день, все, в нее уже вы не сможете вступить и получить эти наборы. Что нам предлагает компания? Заказ на 100 баллов. 100 баллов – это не обязательно может быть один заказ, да, это может быть, например, два заказа, да. Ну, не, компания не считает по количеству заказов, важно, чтобы в сумме это было 100 баллов. Если ваш заказ получался на 100 баллов, вы проходите шаг 1 стартовая программа и… По закрытию каталога, да, когда вы прошли шаг-адистантовую программу, в следующем каталоге вы можете получить такой вот набор за 99 гривен. То есть, сам набор стоит за шаг 1 391 гривну, вы его получите за 99 гривен. Вы делаете следующий заказ на 100 баллов, и в третьем каталоге вы получаете вот такой набор уже за 99 гривен, который стоит 960 гривен, со скидкой 90%. Третий шаг. Вы снова делаете в третьем каталоге заказ на 100 баллов, в четвертом каталоге вы получаете набор стоимостью 1200 гривен, тоже за 99 гривен, со скидкой 92%. Это самые дорогие продукты, самый классный блок. Я очень люблю эту серию, тоже использую все серии, поэтому очень качественные продукты и очень низкая стоимость. Поэтому обязательно участвуйте в стартовой программе, чтобы получить такие дорогие, выгодные для себя покупки. Дальше шаг четвертый, вы получаете набор, который в сумме стоит 270 гривен за 95, с скидкой 95% и всего за 99 гривен. Тоже шикарнейший набор, очень классные туалетные водички. У меня тоже они есть, есть у мужа, поэтому обязательно их пользуйтесь. Шаг 3, шаг 4 на самом деле очень дорогие продукты и очень хорошие, хорошего качества. Поэтому обязательно идите и проходите такую программу, кто у нас новички. Дальше. В России у нас вот такая стартовая программа, где вы тоже проходите 4 шага. И ваша выгода будет, когда вы их пройдете, вы сэкономите 16 972 рубля. Здесь компания предлагает тоже 4 шага, но здесь разница в том отличие, что четвертый шаг, здесь есть женские и мужские наборы. Да? Вы можете выбрать или женский, или мужской, добавить определенный код. В Казахстане сейчас стартовая программа тоже из четырех шагов, где вы можете получить выгоду 66 670 ТНГ, пройдя четыре шага стартовой программы. Тоже шикарнейшие наборы. Компания всегда старается самые лучшие продукты выложить в стартовую программу, чтобы новички могли попробовать да, за низкую стоимость и оценить качество. Я тоже проходила стартовую программу, только когда я зарегистрировалась, я проходила, и, конечно же, ну реально это просто удовольствие, когда за такую низкую стоимость ты получаешь такие наборы, потому что ни в одном магазине вы не пойдете и не сделаете покупку, да, и вам еще в руки там набор, наборчик такой, да, самых дорогих продуктов за такую низкую стоимость, такого не бывает. Так, давайте дальше немедленная прибыль да? что такое немедленная прибыль это наша прибыль с продаж это разница между потребительской ценой и дефицитерской ценой то есть это наши 20 смотрите когда вы берете печатный каталог в руки вы увидите что там полная стоимость продукта то есть например если взять в женский или мужской, они одинаковой стоимости, вы увидите, что в каталоге он стоит 120 гривен. Когда вы зайдете под своим номером и паролем на сайт, вы увидите, что он стоит 576 гривен. То есть вот эта разница и есть немедленная прибыль, да? то есть уже 20%. Дальше. У нас есть такие программы, как бизнес-класс и тренер клуб где вы вот можете один продукт покупать со скидкой 50%. Да? Как я уже говорила, самые, я обычно выбираю себе или wellness, или самые дорогие какие-то продукты, или, например, сумочку для себя. То есть то, что высокой стоимости, и что я могу купить в два раза дешевле. Смотрите, давайте посчитаем, как это выглядит. Мы уже посчитали, что когда мы зашли на сайт, мы видим, что наш wellness стоит 576 гривен если мы его добавляем со скидкой да, 50% по бизнес-классу, то он нам выйдет 288 гривен. То есть 720 гривен минус 288, и наш доход, наша экономия составила 432 гривны. Да? Если мы делаем эту покупку для себя в ОСП, то мы, конечно, сэкономили да? для себя любимой. Если же у нас Например, вы кому-то делаете эту покупку, например, ваша подруга попросила у вас заказать ей wellness pack, и вы вот таким образом через свой пример клуб да, или бизнес класс скидкой 50% заказали, то вы, сэкономили 430, вернее, вы заработали 432 гривны. Это ваш доход уже. Потому что в каталоге цена 720 гривен, вы же сделали покупку за 288 гривен. Нет, на подписку нельзя, нужно просто продукт добавлять. На втором шаге добавляется продукт со скидкой 50%. Можно в код вписываете, сохраняете, он добавится. Вот такая у нас немедленная прибыль. Так. Дальше. Третий – это возврат от 3 до 22%. В Украине у нас это от 6 до 24%. То есть мы получаем за свои личные покупки возврат от компании. Смотрите, если вы на уровне, например, Возьмем, например, вот я на уровне 24% считается в Украине, 24%. Я делаю свой личный заказ 200 баллов, и от своих личного заказа 200 баллов мне компания возвращает 24%. То есть, если вы на уровне, например, 9%, то компания от вашего личного заказа вам возвращает 9%. То есть, вот таким образом, и дальше я на схеме покажу, как это выглядит, от личного заказа возвращается нам наш доход тоже что еще для того чтобы получать свой доход нам нужно делать личный товарооборот на 150 баллов да до того момента пока вы не предприниматель или под вами нет директоров да? то есть что такое 150 баллов да это для себя можно купить те же витамины для себя для мужа для детей это если у вас нет возможности покупать для себя, вы можете просто каталог взять, показать своим родным, показать своим знакомым. Да, у меня много знакомых делает заказов через мой каталог, звонят, просят у меня каталог, потому что у нас на самом деле, если сравнить с ценами магазина, то у нас намного дешевле и намного качественнее продукт. Почему качественнее? Потому что у нас идут продукты от производителя сразу к потребителю, да? Вы заказываете, когда делаете э, заказ на сайте компании, то продукты сразу от компании приходят к вам. Их никто не перепродает, да? И у компании нельзя заниматься, стоять на рынке, торговать продуктами, это запрещено. Э, для сравнения можно сравнить, например, э, вы открыли, например, какой-то э, ларек, да, по продаже хлеба, да, свежего хлеба, да, сейчас много ларьков стоит, где продается хлеб, свежий хлеб по утрам, и это ваш маленький бизнес, да, вы заинтересованы в том, чтобы делать покупки у себя, и вы заинтересованы в том, чтобы и ваши знакомые тоже делали у вас покупки, правильно, э, если вы встречайте там общаетесь с людьми вы конечно же рассказываете, что у меня есть свой ларек он стоит там то приходи ко мне там делай покупки у меня всегда свежий хороший хлеб по хорошей стоимости да и то же самое здесь вы открыли свой интернет-магазин где вы делаете покупки для себя и точно так же вы рассказываете другим людям что вы выгодно покупаете продукт что у вас есть скидка 20 процентов, есть вы можете покупать продукции со скидкой 50 процентов, есть распродажи, у которых скидки до 80, 90 процентов да, доходят, то есть очень много выгоды. И если сравнить вот этот маленький бизнес, например, хлебный ларечек, да, и наш интернет магазин, это одно и то же. Мы заинтересованы в том, чтобы больше людей знало о том, что у нас можно делать выгодные покупки, потому что от, от покупок нам возвращается наш доход. То есть наша объемная скидка в самом начале, пока вы еще не получаете свой доход. Как это еще выглядит? Смотрите, до того момента, как вы не открыли предприниматели, не начали получать свой доход на расчетный счет, вы получаете объемную скидку. Ее вы можете видеть в разделе финансов, когда вы делаете заказы, у вас тоже будет видна эта скидка, она снимается от вашего личного заказа. То есть 50% вы оплачиваете этой скидкой свои заказы. Раньше в Украине у нас нельзя было накапливать, в ней нельзя было снимать, когда вы откроете предпринимательство. То есть мы эту скидку, она у нас накапливала, и мы постоянно платили 50% за свои заказы, да, то есть уже с момента, когда я открыла предпринимательство, я получаю свой доход, но эта скидка у меня остается. В других странах можно было. Сейчас компания уже выровняла, это все в Украине, также можно снимать скидку сразу, то есть она накапливается, и затем вы, когда открыли предпринимательство, вы сразу же всю эту сумму сняли. Когда я открывала, вот я говорю, у нас еще такого не было, и у меня на счету было 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен, которые я э, примерно около двух лет э, оплачивала этими деньгами свои, свои заказы. То есть 50% я своих заказов оплачивала вот с этой скидки. Сейчас уже вы когда накапливаете денежку, то открываете, когда предпринимательство, вы полностью всю эту сумму можете снять. То есть получите с первым своим доходом. Так, идем дальше. Вот такие возвраты по наших уровнях, да, то есть это наш доход, наши объемные скидки. В Украине у нас уровень начинается с первых 6%, в других странах начинается с 3%. Это первые наши доходы без дополнительных каких-то программ, да, это те доходы, которые мы получаем за, свои, за свой труд, да. То есть то, что нам компания выплачивает. Это не, не именно вот, например, четкие суммы, да, потому что вы должны понимать, что на уровне, например, 18% у вас может быть, например, в группе 3000 баллов, а может быть в группе 4000 баллов. Да? То есть есть промежуток, где, где баллы могут быть меньше, могут быть больше, и это средний доход. То есть, не совсем четко именно это вы будете получать, эту сумму. Это в среднем, вы должны это понимать. И как начисляется объемная скидка за групповой товарооборот, да? Смотрите. Если ваша группа на 3%, вы будете получать с нее, например, если вы на 22%, то вы будете получать с нее 19%, да? Дальше, если ваша веточка на 6%, вы будете получать с нее 16%. Да? 22 минус 6, мы получаем 16%. Таким же образом считается 22 минус 9, мы будем получать 13%. 22 минус 12, 10%. 22 минус 15, 7%. И 22 минус 18, 4%. Да? За свои личные заказы вы получаете 22%. То есть вы делаете свой личный заказ, например, на 200 баллов, да, вы с него получаете 22%. В Украине это 24%. То есть понятно, да, вы должны еще понимать, что в самом начале кажется, что много 19%, да, но на самом деле у вас группа всего 150 баллов, поэтому это будет небольшая сумма. Здесь же, когда вы получаете 4%, да, 22 минус 18, 4%, у вас в команде 5000 баллов. И, конечно же, веточки, вернее, 5 тысяч баллов. И, конечно же, вот эти 4% намного больше, чем эти 19. То есть, понятно, как считается. С каждой веточки, с каждого уровня считается свой процент. Если вы, например, на... В 9% у вас одна веточка на 3%, то это 9 минус 3, вы получите 6%. Если вы на 9, 2 веточка на 6, то 9 минус 6, вы получите 3%. Да? То есть вот таким образом мы получаем объемную скидку. Далее, что у нас еще и самое такое классное? Это бонус с глубины, это наш пассивный доход. Да? Вы многие слышали, что... Мы работаем для того, чтобы несколько лет поработать, да, и потом отдыхать. То есть мы получаем за то, что вырастили группы, да, растим команду, мы получаем свой пассивный доход в дальнейшем. Смотрите, с первого уровня, когда вы вырастили первую веточку, первую команду, вы получаете, своих директоров с первого уровня, да, 5%. То есть, например, у меня есть две веточки, да, два директора, с каждого из директоров из команд я получаю 5% своего дохода. Да? Со второго уровня, то есть у вас уже и дальше под первыми директорами есть вторые директора, вы уже получаете 2%, это золотой бонус. Когда у вас есть две группы, две веточки, два директора, да, один и второй под вами, не обязательно в одной стране, да, это могут быть директора в разных странах, вы уже золотой директор. И вы будете получать бонус, золотой бонус, 2%. Дальше, следующий бонус, это сорсировый бонус. Для получения сорсирового бонуса 0,5% нужно иметь 4 веточки. То есть, 4 группы, 4 команды. Следующий бонус, это бриллиантовый бонус. Это 0,25% вы будете получать бриллиантовый бонус. Для этого нужно, чтобы в вашей команде было 6 команд, 6 веточек. Следующий бонус это дважды бриллиантовый бонус, вы будете получать 0,125%, это 10 веточек под вами. И следующий бонус это исполнительный бонус 0,625%, вы будете получать, если под вами 12 групп. То есть вот такие бонусы, это пассивный доход называется, потому что вы команду одну вырастили, да, она даже самостоятельно, ваш директор продолжает ее строить, продолжает расти вы уже дальше там строите себе веточку, а доход вот с этой группы всегда будете получать. То есть веточка будет бесконечно расти вниз, там будут появляться новые директора, будут появляться золотые цифровой бриллиантовые директора. и вы будете получать в них доход. Да? С уровня золотого зарабатывает в мире около 20 тысяч гривен. И... Но я считаю, зачем останавливаться на золотом директоре, да, если можно выйти, например, на цифровой директор и зарабатывать в месяц 50 тысяч гривен. И дальше на бриллиантовый директор зарабатывать еще больше. Поэтому не останавливайтесь на золотом директоре. Это самый такой... Небольшой доход на пассивный, идите дальше, растите дальше, и доходы, конечно, будут увеличиваться постоянно. Дальше, какие у нас еще есть доходы? Это премии за достижение новых уровней. Как еще можно отличить человека, на каком он уровне? Да? Если вы посмотрите на чек, который держит человек Вы будете различать на каком он уровне, да? Тысяча долларов, это старт. Если на чеке две долларов, это золотой директор. У меня чек три долларов, да? Я закрывала старший золотой директор. Дальше у нас идет сортировый директор. Чек четыре долларов, вариантов шесть тысяч долларов и так далее, да? То есть вы можете взять маркетинг план или план успеха и посмотреть, какие там премии, за сколько, сколько группам нужно вырастить для того, чтобы получить эту премию. Как мы получаем эти премии? Когда вы выходите на новый уровень, вам нужно 80, 8 каталогов из 17 подтвердить этот уровень, то есть ваша группа должна расти, да, не стоять на месте, и вы через 8 каталогов закрываете свое звание, и компания вам выплачивает премию. Что классно. Компания выплачивает премию всегда в валюте, во-первых, вашей страны, а во-вторых, по курсу доллара на тот момент, когда вы получаете. Для сравнения, я когда получала за директором первую премию, я получала 1000 долларов за директора, когда курс доллара у нас был в Украине 8 гривен. Я получила 8000 гривен. Когда я закрывала золотого директора, курс доллара уже был 25 гривен 1 доллар. И я за золотого директора 2000 долларов получила уже 50 тысяч гривен. То есть есть разница, да? Компания не обманывает. Она всегда выплачивает, не занижает эти премии. Ей это... Компания очень плотная, честная. И ей она никогда не поступит, чтобы меньше выплатить. Да? Она всегда у нее четко все расписано и она всегда четко и правильно все делает. Поэтому э, когда вы будете получать премию, курс доллара будет выше, да вам нужно только радоваться, потому что вы больше получите премию. Э, и эта премия приходит тоже на ваш расчетный счет вместе с вашим доходом. Например, вы закрометывали вместе. В пятницу, например, вы, вы получаете зарплату да, на доход и Вместе с вашим доходом приходит к вам премия. То есть все понятно, да, по премиям. То есть какой ваш доход идет? Вот такая у нас лестница успеха. Начиная от 0%, но заканчивая одним миллионом долларов, да. Смотрите, здесь все начинают одинаково. Здесь нет родства, нет сватовства, да, нет каких-то начальников. Нет каких-то там, э, забыла, как называется, когда <смех> приносят, <смех> да, договариваются насчет работы. Вот, это, здесь все. По-честному, да, и как вы растут по лестнице успеха, начиная с нуля, о, блатов, да, спасибо, начиная с нуля и заканчивая тем уровнем, который вы хотите, да, то есть вот такая лестница успеха, у нас в компании продаются плакаты лестницы успеха, вы можете себе заказать, если сейчас есть в наличии, если нет, то просто смотрите, когда он будет в наличии, заказать себе, повесить на стену, и вы будете видеть, что вы будете получать, да, выйдя на этот уровень, что вам нужно для этого сделать. За все время компании, за 50 лет только один человек получил 1 миллион долларов премию, да? Но это не значит, что вы не можете повторить это достижение этого человека. Правильно? Любой человек, если один раз уже сделали, второй раз можно повторить. Поэтому компания не скупится, если выплачивают такие огромные премии. Это просто премия, это не доход, это только премия которые выплачивает компания по курсу доллара. Доход вы будете получать отдельно за свою работу. Дальше, что у нас еще есть? Это программы для менеджеров. У каждой страны отдельные, разные программы, поэтому я не брала все программы. Вам нужно зайти на сайт своей страны, в раздел «Мой бизнес» и там посмотреть программу. Программы для менеджеров. Сейчас в Украине действует такая программа, где вы можете заработать 20 тысяч гривен. Вы, что вам нужно сделать? Это выйти на уровень 15%, 3 каталога пробыть на этом уровне, да, и вы получаете свои 2000 тысячи гривен. Дальше, выходите на 18%, вы получаете 3500 тысячи гривен, 4 каталога пробыть. Дальше 21% вы выходите, получаете 5500 гривен, здесь 5 каталогов, и 6, 6 каталогов это 9000 гривен за уровень старшего менеджера, когда вы выходите на 24%. Это звание можно открывать одновременно, да, не нужно. там за да, 3-4 каталога, чтобы в следующий говорю, нет, можно, например, в одном каталоге выйти на 15, на 18, все эти премии. В сумме это 20 тысяч гривен. На 100 программа тоже была когда я, росла на Директора, и тоже я собрала все свои премии. И классно, когда дополнительно ты еще получаешь, а да, не только твой доход, но тебе еще и выплачивает компания премии. Для того, чтобы получать наличными, нужно открывать предпринимательство. Если его нет, то эти премии будут у ваших финансов, да, накапливаться, как я говорила, потом открываете предпринимательство и вы все, что накопили, снимете. Получите на свой расчетный счет. Дальше у нас еще есть автопрограмма для директоров и получать дополнительно тоже свой доход. Тоже это есть в России, есть в Казахстане, там разные условия, разные машины, вы можете зайти на сайт и по изучить эту программу. Если что-то непонятно, пишите своему спонсору, директору, попросите, чтобы вам подсказали, объяснили. Итак, еще у нас есть путешествие. за, за, знаете, за 32 года своей жизни я ни разу никуда не съездила. У меня просто не было такой возможности, да? У меня и мои родителей не было возможности куда-то за границу свозить, на море свозить. Я даже море никогда не видела за 32 года. Зато до последние два года я успела съездить, побывать в Испании, в Валенте на Золотой конференции. В прошлом году я успела съездить в Анталию, в Турцию с нашей командой. Это мы в бассейн, это мы с, нашим, с нашими директорами стоим, в самом дорогом отеле Мордан Палас где у нас было все включено, целую неделю мы отдыхали, да, посещали какие-то конференции. И еще я ездила, как победитель акции поездки в Игилцию, я ездила в Швецию и была в Игилте, где у нас центр В тоже три дня, где нас обучали, где нас показывали жизнь, как шведы живут. И на самом деле классно, я увидела ту разницу, когда нас будет компания, да, мы отдыхаем, и это классно, да, за счет компании, бесплатно все это. Когда же я ездила в Швецию, это совсем другое, да, нам показывают они, шведы. И я сравнила то, как живем мы, и то, как они, это, конечно, огромнейшая разница, потому что совсем другой менталитет. У них больше... Здоровый образ жизни, здоровое питание. Там нет людей с большим весом, да, все люди подтянутые. Они ездят на велосипедах, они ходят пешком, они хорошо стараются питаться, да, они следят за собой. И нет такого, что пришел домой, сел, сидишь, смотришь, сериальчик, да, люди стараются что-то делать, двигаться. Поэтому я считаю, что побывал, увидев, как они живут, что именно компания Reflame именно в этой стране могла появиться. Потому что вот та честность, та открытость, то, какое отношение к тебе, да, все это есть в компании. И все это она приносит в наши страны и нам показывает. Поэтому можно только гордиться, что мы с такой компании, которая нам такие открыла возможности и столько нам дает. И еще что у нас есть, это золотые конференции, я хочу вам показать ближайшие, которые будут, это мы едем в сентябре, 22 сентября мы едем в круиз на лайнерах, компания для нас, на окажет по 30 человек, мы будем отмечать 50 лет компании на этих лайнерах, 7 дней круиза, да? все бесплатно, все включено. Новые звания наши будут получать золотую подвеску от основателей компании в подарок. Тоже она есть на сайте, можно зайти посмотреть. Кроме этого, нам сказали, у нас будет на каждую семью свой обслуживающий персонал. Да, у меня такого никогда еще не было. да Чтобы у каждой семью отдельно кто-то обслуживал. Я еду с мужем, уже третий год мы вместе едем путешествовать вместе с компанией. И куда вы можете попасть? В 2018 год компания открыла квалификацию на Мадрид. Это золотая конференция 2018 года. Что вам нужно? Это в 14 каталоге открыть золотого директора, то есть вырасти две группы. В 14 каталоге открыть. В четвертом каталоге 2018 года вы закрываете, вы золотой директор и вы поедете на Мадрид. Кроме того, у нас еще есть менеджерские квалификации на э, тоже путешествие. В этом году это будет Болгария. В октябре менеджеры, которые выполнят там условия по росту, да, тоже на сайте все эти условия есть, они едут, поедут в Болгарию. То есть каждый год у компании есть квалификация на менеджерскую конференцию, на золотую конференцию, куда она возит. Это все бесплатно. Э, мы, компания полностью нам все документы тоже оформляет, я в принципе никуда не езжу, отсылаю свои документы по почте, мне компания все, все оформляет, все подготавливает и мы уже к самолету приезжаем. То есть мы добираемся до самолета и дальше уже откуда мы, например, я с Киева вылетаю, доезжаем мы до Киева и дальше уже с Киева нас компания бесплатно везет туда обратно. И там мы тоже за счет компании. Мы не только там отдыхаем. В прошлом году нас водили в аквапарк. Да? Различные такие компании стараются нам показать различные возможности, различные какие-то новшества, которые есть для того, чтобы мы почувствовали, как живут другие да, другие страны, что мы можем получить, какие вознаграждения нас ждут впереди. Да, загранпаспорт да, обязательно должен быть. Поэтому заботьтесь об этом заранее. У меня все. Я вам рассказала о возможностях, которые есть у компании. Конечно, за гранпаспорт вы должны сами оформлять же ваши документы. Я вам рассказала о возможностях, которые есть. Я вам рассказала о ближайших поездках, куда вы можете попасть. В ближайшее еще такое грандиозное событие, которое у нас будет, это в июне месяце у нас банкеты директоров где компания будет награждать директоров с новыми званиями. И уже планируете квалификацию на следующий год. Для того, чтобы попасть на банкет директоров, нужно в 16 каталоге, это ноябрь месяц, открыть, выйти на уровень 22% или 24% в Украине. В 6 каталоге закрыть, и вы попадете на банкет директоров. У меня все, была всех рада вас видеть, если есть еще какие-то вопросы, задавайте, я отвечу и будем заканчивать. Я уже запись отключила, чтобы не мешало. Я вышла примерно за 11 месяцев. Но сейчас девчонки растут намного быстрее, потому что у нас есть случай, что и за три дня человек открыл директора, да, разобрался в сути и сделал этот результат. Есть и три месяца, четыре месяца, да. Кто работает целый день, конечно же, быстрее выйдет. Кто работает 2-3 часа в день, будет чуть дольше. Я начинала работать, у меня было три декрета подряд. Вот у меня было, третий ребенок, родился только я начала работать. Вот за 11 месяцев примерно я вышла на директора. Поэтому беременность и дети – это никакая не проблема, это только мотивация к движению. Все, тогда будем заканчивать. Всем спасибо. Была всех вас рада видеть. Что непонятно, спрашивайте у своих спонсоров, своих директоров. Вам обязательно помогут, ответят на все вопросы. Всем удачи, пока!